Из прекрасного далека, Голос утренний в серебряной рассеи. Голос из прекрасного далека Он зовет меня в чудесные края Слышу голос Стану чище и добрее Начинаю путь. в прекрасно недалеко. Я начинаю путь. Ты на кнопку не нажимаешь